всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео я хотел бы поговорить о том как работать с гейт плагинами в чем их основная суть и основные параметры управления потому что часто возникают такие вопросы я буду показывать на примере гейт вообще очень много есть также встроенный в Logic неплохой гейт и в каждом секвенсере есть но я покажу на примере гейта от фаб фильтр он такой очень такой интуитивно понятный и здесь все органы управления в принципе как и у любых других гейтов а, я рассмотрю на примере бочки и возможно еще с попробуем а, идея какая гейт вообще предназначен для того чтобы а, ну скажем так вычленять какие-то нужные звуки и избавляться от каких-то шумов и фоновых звуков но в первую очередь это конечно актуально для барабанов для мультиканальных потому что как правило в микрофоны просачиваются чуть-чуть звуки Других барабанов И это мешает полноценной обработке сигнала Потому что, когда, например, хотим очень сильно накачать бочку Или, например, отправить ее на какой-нибудь дисторшн То на дисторшн также отправляются вот эти фоновые шумы И потом, когда это все смешается с реальными дорожками этих партий То есть, например, вот здесь Даже вот видно по волнам Чуть-чуть в дорожке с бочкой. Просочились вот удары по Снейру. И тут явно слышен еще хэт. И а, когда вот это все обработанное, смешается с реальными дорожками Снейра их Хэта, то потом будет такая каша, какие-то фазовые проблемы. Ну, то есть все это не очень хорошо. И в целом это немножко начинает вредить миксу. Поэтому в таких случаях лучше использовать сперва гейты, а потом уже какие-то такие вот достаточно экстремальные обработки. Ну и вообще, тогда гораздо проще сделать более чистый микс а, поэтому гейт он такой что-то типа ножниц который работает в реальном времени то есть конечно можно было бы заморочиться и там вырезать все вот эти шумы обрезать их сделать какие-то фейды оставить только одни удары а, бочек но это все очень долго это муторно это сложно это не всегда как-то очень качественно хорошо звучит то есть это надо прям очень много времени потратить и вместо этого, собственно придумали гейт плагины которые могут это сделать в реальном времени анализируя входящий сигнал и устраняя все ненужное стандартный гейт состоит самое главное из порога срабатывания то есть тот порог выше которого пропускается сигнал то есть все что ниже порога у нас просто выключен то есть как мьют стоит и только когда сигнал проп переходит установленный порог у нас как бы звук опять запускается и именно в связи с этим у нас очень полезна вот эта функция look ahead то есть она дает скажем так небольшую задержку вносит когда мы воспроизводим проект и у Плагина гейта есть, э, вот в данном случае, например, 5 миллисекунд, чтобы заглянуть вперед и понять, что вот сейчас произойдет бочка. То есть он как бы смотрит сигнал чуть впереди, а мы слышим уже его действие более правильно, потому что когда возникает вот этот молниеносный всплеск гейт уже за 5 миллисекунд к нему готов. То есть где-то вот здесь уже начинает отпускать гейт, чтобы бочка прозвучала, а потом опять закрывает. То есть таким образом эта функция лука она очень полезна, но она вносит задержку, то есть надо понимать. Далее у нас атака, то есть как быстро открывается гейт. Ну, я тут советую ставить максимальное время, можно прям чуть-чуть там оставить какие-то микросекунды, чтобы просто ну не был прям такой щелчок такой от открытия. Ну, в принципе, таких мелких значений достаточно. И следующее, это у нас важный очень параметр, это релиз и параметр hold. То есть hold, он нас как бы оставляет открытым гейт на какое-то количество времени. То есть как бы у вас открылся гейт, ну, как ворота, собственно, если дословно переводить, открылись, они какое-то время ждут, даже несмотря на то, что там какие-то уже шумы начинаются, какие-то звуки второстепенные, они открыты, и только потом срабатывает стадия релиз, которая тоже занимает какое-то время. То есть, ну, представим такое движение: как бы атака это вверх то есть открылись ворота дальше они держатся держатся открытыми, а потом плавно опускаются вниз. Вот эта плавность, как они опускаются, зависит от времени релиза. То есть релиз может быть молниеносным, то есть они поднялись в ворота и тут же прям опустились. А может быть очень плавным, то есть там поднялись и медленно медленно опускаются, и ты еще успеваешь что-то услышать из каких-то там уже шумовых шумовых звуков. А это все настраивается на слух. Нет никаких там каких-то четких параметров, что вот столько должно быть релиза, столько должен быть холд. А я же скажу, что он этом такой инструмент, как бочка, у нее такой явный длинный хвост, и если вы поставите быстрый релиз и там быстрый холд, то у вас просто прозвучит щелчок. А вот этот хвост бочки басовые он просто обрежется, он просто исчезнет, и бочка станет очень тонкой. Но давайте, собственно, уже все это сейчас послушаем на практике. Я сейчас зациклюсь какой-то момент фрагмент бита. То есть очень отчетливо слышно на заднем плане звук Снейра. хотя опять же должен сказать, что это очень хороший мультитрек, здесь прямо они сведены к минимуму. Бывают условия, бывают мультитреки, которые мне присылают записанные в таких условиях, что а, там вот эти шумовые звуки гораздо громче, чем здесь, поэтому, конечно, там гейт еще более нужен. Но я здесь все равно предпочитаю это все отфильтровать. А, вот так звучит без гейта, сейчас звучит вот так с гейтом. То есть то, о чем я говорил, у нас прям проходит самые кончики вот этих вот транзиентов. Гейт чуть открывается и быстро закрывается, потому что у нас стоит быстрый релиз, нет никакого практически холда. Поэтому звучит, конечно, бочка очень сейчас тонко, быстро, коротко. И она, конечно, в миксе будет звучать ну, абсолютно невесомо. Поэтому наш вариант, либо чуть опустить треш чтобы гейт, ворота вот эти закрывались чуть позже но тогда вот вероятно что начнет вот это дребезжание от э, вот этого хвоста от бочечного а, вообще гейт я советую настраивать по э, уровню вот этих шумов и э, сделать его чуть выше то есть вот сейчас я зациклю здесь место где прямо слышны эти шумы Вот, я настроил так уровень, что у меня все как бы оказывается ниже. То есть все вот эти шумы оказываются ниже моего порога. И таким образом, уже, в принципе, у меня сейчас будет гейт работать абсолютно правильно. То есть он не воспринимает вот эти фоновые звуки, он будет сейчас воспринимать только бочку. Но теперь нам нужно поработать с холдом и с релизом, чтобы не было вот этого дребезжания от резонанса бочки. Поэтому первое, что я делаю, это я чуть увеличиваю холд, ну где-то на миллисекунд 20, я думаю, будет достаточно... И чтобы не было вот такого вот, э, таких щелчков, я еще э, увеличиваю релиз, потому что звук низкочастотный, ему нужно время, чтобы прозвучать, поэтому чуть увеличиваю, чтобы не было такого вот щелчка от закрытия ворот. Вот, я нашел по положение ручки релиз, когда у нас вот от первых ударов нет вот этих вот дребезжаний и щелчков. То есть, таким образом, мы отфильтровали бочку, у нас не слышно вот, ничего в промежутках между ударами бочек, никаких снейров, никаких хетов. А, то есть, мы, в принципе, добились своего. Сейчас давайте послушаем. Бес. И с. Если кажется, что хвост коротковат, то есть хочется сделать все равно подлиннее Можно еще попробовать чуть, чуть релиз увеличить, чтобы бочка не была прям такой уж короткой Но все равно за остальными треками, за оверхедами, за рум микрофонами Все равно этот, вот эта нехватка хвоста, она чуть скроется, поэтому это не так критично Главное, чтобы бочка хотя бы просто успела вот эту свою массивность показать что еще здесь можно на что воздействовать есть параметр range это насколько у нас децибел срезается все что ниже порога то есть мы можем сделать очень такой маленький range то есть мы увидим что у нас громкость этих шумов просто чуть-чуть опустится на там, 8 децибел то есть они не исчезнут полностью они просто станут тише То есть мы их продолжаем слышать, но тише, чем они были изначально. А, но если поставить на максимум, то у нас такое полное, полное скажем так, уничтожение. А, ну и то, же касается соотношения. То есть у нас все просто убирается максимально. И далее мы можем еще настроить э, вот это колено называется не это как бы мягкость вот этого обрезания гейта, то есть у нас гейт может громкость прям сразу срезать, то есть как только ворота закрылись, все сразу срезалось, а у нас может еще как бы плавно вот это э, угасание громкости шумов происходить, то есть для этого мы можем сделать вот такую плавную кривую. То есть вот с максимальным э, таким коленом у нас даже некоторые шумы чуть еще успевают пройти. Поэтому можно где-то так чуть-чуть прям сделать. Давайте выключим. Вот. так бочка стала более сфокусированной и мы избавились от шумов кстати также гейт можно применять именно, чтобы избавиться от вот такого длинного хвоста. Бывают некоторые треки, в которых, наоборот, более быстрый темп, и бочка должна быть очень такая короткая и четкая, но на студии она была записана почему-то на таком очень расслабленном пластике. Он очень долго резонировал, очень долго гудел, и все это превращается в кашу, это мешает бас-гитаре. Поэтому, наоборот, более быстрые настройки релиза и холда помогут от вот этого хвоста избавиться и оставить только саму атаку. То есть гейт может использоваться не только как технический инструмент, чтобы убрать какие-то шумы, Шумы, но и также как скажем художественный инструмент ну в принципе все это самые основные настройки также у некоторых гейтов есть еще режим сайчейна. это бывает очень полезно когда у вас очень много шумов например то есть у вас например уровень снейра который попал в бочку примерно на том же уровне что и бочка или может быть чуть тише но гейт толком не срабатывает тогда вы можете включить сайдчейн э, и сделать фокус на какую то частоту например у бочки явно есть своя основная частота и она гораздо ниже чем частота с то есть э, в данном случае у нас будет гейт работать не на весь частотный диапазон а только на вот этот фокусный то есть я могу например, поставить фокус от, там не знаю от э, 10 герц до например 60 Гц, то есть там, где у меня возникает основной тон бочки. И как им бы громким снайпер бы не был, который у нас гораздо выше имеет свою частоту, чем а, бочка. Как бы громко он не играл, гейт на него открываться не будет, потому что гейт а, слушает только звук, который происходит у нас в этом диапазоне. И то, как только в этом диапазоне у нас какой-то всплеск громкости происходит выше порога, только тогда он открывается. То есть все очень просто, очень полезно вот в некоторых случаях а, работать. Но это в основном, конечно, работает в первую очередь с а, низкочастотными инструментами, потому что выше по спектру там уже все очень явно смешивается, и там сложно вычленить, например, head, из Снейра звук Снейра по что у них там, вот по верхам, спектр примерно близкий, uh, поэтому тут, конечно, это больше работает именно для низких звуков, поэтому тоже такой полезный. Uh, полезный эффект здесь также даже можно еще и сделать подмешивание в драй то есть смешать э, гейтированный сигнал с негетированным. но это уже такие нюансы которые редко когда где нужны э, но просто полезно об этом знать и в принципе вот эти все настройки которые мы рассмотрели есть практически в любом э, гейте который есть там либо в секвенсорах встроенный либо от любых других фирм э, производителей поэтому мы вот я взял э, за обзор именно этот, потому что в нем представлены все настройки Ну и потому что я им сам часто пользуюсь Ну что ж, я думаю, что вопросов не осталось Обязательно поэкспериментируйте э, с гейтом если у вас есть какие-то такие мультитреки, где есть шумы. Очень полезная вещь. Также это полезно, конечно, какой-нибудь фон отфильтровать. Например, у вас есть вокал, в котором сзади какой-то есть шум. Может быть, такой низкий шум улицы. Можно его также отфильтровать. Если он не очень громкий, конечно. Ну, просто где-то присутствует. Его можно отфильтровать. И обязательно это делать в самом начале. То есть, обязательно это делать до компрессии, до каких-то эквалайзеров и так далее. Потому что потом это все только усилится. Поэтому... А нужно обязательно это учитывать. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.